Новинки от фабрики интерьерной ковки. Напольные подставки для крупномеров с регулируемым размером. Подходят для любых цветочных горшков. Опоры фиксируются под любой диаметр. Цветочница на колесах, ее удобно перемещать в помещении при наличии тяжелого растения. Уже в продаже в категории напольные подставки для цветов. В ассортименте также настенные и подоконные модели, высокие стойки для 9 горшечных растений, складные варианты и балконные кронштейны.